Привет, ютубчане! Хочу поделиться радостной новостью. Арселор Миттл, компания за свой десятилетний. Решила отблагодарить всех работников вот таким подарком. что иное, как конфетки, ассорти от компании. Рошен, общим весом 203 грамма. Немного, немало, за 10 лет. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на мой канал, будет много еще интересного.